Я однажды приду к тебе в дом Поздней ночью, знаю, никто не просил Меня даже не стану уточнять адрес Говорят, язык доводит до Киева Что мне твой сон? братишка, ты не понял Разговор личный, не для телефона Батя сказал Хочешь делать назло, так найти ведь нелегко мир Еще шепнули, что твои соседи порой на тебя очень дико влияют Мне это все говорили родители, у нас родители не выбирают А я не выхожу на митинги, верю, что мою страну ожидает заря Под эгидой хранителя мира стремительно вы запускаю снаряд Я, да благословит всех нас телек, но я бы хотел просыпаться в постели Думал мы на с вами досели но мне сказали вы для нас подмастери они хотят нас охомотать мыслями по типу злобный запад а ну газги но когда головы полетят не успеется понять что за пудренные мозги